Здравствуйте, с вами Александр Сейчас вторая часть дачи у моря Еду в поселок Рощина. Здесь впереди есть гнездо Аиста Я сейчас прямо около него остановлюсь Там сидит два Аиста Вот уже впереди видно их Они сидят Поехали дальше. Сейчас будет поворот на право. Тут по этой дорожке километра два, и еще надо ехать будет. Впереди трасса, которая называется Приморское кольцо. Или в народе. Боссабан, его еще называют. Был такой губернатор, босс. И вот он при нем построили эту дорогу. И ее место называют Боссабаном. Все, дорога нормальная кончилась. Но обычно она вот такая вся разбитая. И этот отрезок ехать там минут пять. Обычно, там может даже больше. Вот начинается дача. Достаточно много их расстроили за последние лет 10. Здесь было совсем немного дач. И они такие были, ну, колхозные, скажем так. Особо нормальных домиков не было. А потом как-то начали строиться, строиться. И уже такое достаточно солидное уже общество здесь. Есть даже детская площадка. здесь подешевле, чем в Сокольниках. По ценам не могу сказать. Я думаю, что приблизительно 300-500 тысяч. Довольно аккуратное общество. площадка слева была вот начинаются дачи которые ближе к морю хотя до моря здесь все равно топать Может быть, у кого-то здесь есть дача. Напишите в комментариях, сколько идти до моря. Вот я его вижу, это море, отсюда, вдалеке там. А вот сколько до него идти, никогда не ходил. Хотя я, наверное, вру. Здесь не так далеко идти. Может быть, минут 10. Потому что впереди лесок. Видно сосенки. И там море. Наверное, минут 15. Но нужна помощь. Кто местный, кто здесь имеет дачи. Напишите, расскажите, сколько идти до моря. Этом буду заканчивать подписывайтесь на канал это очень важно для меня потому что я понимаю тогда что людям интересно что делаю ставьте лайки если не лень пишите комментарии они тоже очень помогают если не нравится обязательно дизлайк поставь не ленись увидел ролик что тебе не нравится поставь дизлайк там знал что надо лучше делать С вами был Александр, всем пока!